Пистолетного раунда, разумеется... Теперь команда Бинго Бойс Должны проводить девайсные В свою очередь соперники, в общем-то, хоть и могли Провести экономический Но так и непонятно в результате Что это Кто-то купил второй армор, кто-то купил какие-то пистолеты Но в целом это все-таки, конечно Выглядит чуть больше Как эко Энтрифраг за бейтатроником Но при этом уже локатец заходит в спину И первые чеки уже, так скажем Сейчас начнутся, он всех замечает Ни в кого не стреляет, ни палится тем временем Девятки прилетают. Сумасшедший хэдшот из Дигла Неунела. И вот он минус. От локации отстреливается райдер И мы получаем ситуацию, в которой атака хоть и поставила бомбу. Но остается в меньшинстве Ошибка от бейтатроника грубейшая. Не забирает в спину. Ой, а здесь еще и Флайн Кити остается и не остается. Флайн Кити тоже... К сожалению, все игроки команды Бинго Бойс погибают, кроме капитана этого самого состава. Минус по локацию, следом минус по лазу. Но 5 секунд до конца дефьюза! И... И один в 4 затащенный клатч, дамы и господа. Нереальнейшим образом просто последний игрок обороны. Почему-то вдруг перестал дефать, видимо, испугавшись действий своего соперника, но, черт возьми, главное, что не растерялся капитан Бинго Бойс и второй э, антиэкономический раунд все-таки оказался выигрышным.